Слушай, я Коля, нахуй Вот, еду с области, нахуй Че, полторы тысячи, нахуй, заработал, блядь Вот, 500 заправился, нахуй Блядь, 60 рублей вот кефира, это, взял Батона, блядь Жрать, нахуй, захотел, захотел он как в животе, нахуй, крутануло Я, блядь, в лес это, срать, выбежал Сука, еще стольник там, нахуй, вы... выровнял, пока, блядь, <смех> жопу вытирал. Вот, невыгодно, нахуй, стало ездить нынче, <смех> блядь, продаю, нахуй, <смех> машину, и ебаный в рот нахуй. Вот, 200 рублей еще на, на, на, на трассе, это, нахуй, защеку вот, дал, бабы стояли, <смех> вот.